Привет! Сегодня для тебя приятная новость. Блумберг нашел в Россию еще двух новых миллиардеров. По данным Блумберг, Биллионарис Индекс, совокупное состояние Игоря и Дмитрия Бухманов, основателей компании разработчика компьютерных игр Playrix Holding Limited, Оценивается в 2,8 миллиарда по 1,4 миллиарда на брата. В игры PlayX Holding играет более 30 миллионов человек по всему миру. Самыми известными играми компании стали Guardianscapes и ее сиквел Hamscapes. Годовая выручка компании оценивается аналитиками New Zoo в 1,2 миллиарда. А сама компания входит в топ-10 разработчиков игр для iOS и Google Play. В офисах компании по всему миру работают 1100 сотрудников, указывает Bloomberg. Создавать компьютерные игры братья-бухманы начали еще в Вологде в 2001 году. На своей первой игре они заработали 100 долларов. Тогда это равнялось средней заработной плате в Вологде, где жили братья-бухманы. В 2004 году ежемесячная выручка от продажи игр достигла 10 тысяч долларов. Тогда Бухманы зарегистрировали PlayRix. Сейчас компания разрабатывает игры для смартфонов и соцсетей. Большая часть игр бесплатно для скачивания и не содержит рекламы. Реклама приносит менее 3% дохода PlayRix, рассказал Bloomberg Дмитрий Бухман. По его словам, большую часть своего дохода Playrix получает от покупок в приложениях. В феврале 2019 года в СМИ появились сообщения, что братья могут продать Playrix китайским инвесторам. В числе потенциальных покупателей назывались Idrame Sky Technology Holdings и FunPlus Game Company. Стоимость сделки оценивалась в 3 миллиарда долларов. Это не та цена, за которую мы готовы продать компанию, заявил Блумберг Дмитрий Бухман. Так как Вологда город сам по себе не очень приспособлен для комфортной жизни миллиардеров, то Игорю и Дмитрию пришлось открыть штаб-квартиру компании в Ирландии, хотя и ННН у них пока еще Вологодский. Ты досмотрел это видео и до сих пор еще не подписался? Не стесняйся, жми на колокольчик. И узнай первым, как наши соотечественники становятся богатыми и успешными без месторождений нефти и газа.